Ахманда, доктор Доктор, Ju-juh-juh- MARUM Vри-OD crosshambiers you can not think Tell <laughs> it А, можете рассказать на этом, на русском языке, откуда вы... Хорошо. Давайте. Я приехал из ресурса Алтай. Это уникальное место, которое богато красивыми. Золотыми горами, реками, озерами. Приехал на это праздник, меня пригласили. Праздник очень, очень, очень даже на высоком уровне, я скажу. И очень народ такой любит свой, свой этот праздник. Все национальные, все очень хорошие, богатые трезы, и uh, мне очень понравилось. Э, с этим с вы как ЮНЕСКО вы как-нибудь сядем? ЮНЕСКО, ну ЮНЕСКО. В прошлом году я в конце ноября месяца ездил в наш э, э, Кожевнический район, там э, мастер класс давал. Э -э, вот это литье, литье, это пайка, надо, то есть, уметь паять. Отут у нас называется Огнево.